всем привет привет и добро пожаловать на канал Ирина Степная это видео нетипичное для моего канала сегодня хочу с вами поделиться правильным питанием я здесь недавно для себя открыла очень интересный сервис по доставке еды на дом это полностью пп и я выбрала программу фитнес меню в этой программе 5 блюд на целый день то есть завтрак второй завтрак обед полник и ужин Также Прилагается обязательно вот такой вот листочек, где написана информация, что вы будете есть в течение дня, все блюда рассчитаны по калориям и белкам и углеводам, что очень удобно. Контейнеры очень прочные и их можете брать с собой на работу, что очень удобно. И также еще... Данная компания вложила вот такой вот сертификатик для того, чтобы, если я захочу, можно позаниматься фитнесом и мне будет скидка. И хочу сказать, что доставка очень хорошая, быстрая и бесплатная. Ссылка на данный сайт в описании под видео и на группу ВКонтакте также загляните, посмотрите, может быть, вам тоже понравится и вы будете заказывать себе еду домой или в офис. И давайте посмотрим, что у нас здесь представлено. Первый на завтрак это греческий сэндвич с курицей. Достаточно все хорошо выглядит. Обязательно попробую, расскажу как по вкусу. Второй э, завтрак это яблоки запеченные с творожным кремом. Вот в таком маленьком контейнере. Далее у нас обед. Рыбная котлета с кускусом и соусом тартар. Это номер три. Но пока не видно. Но ну, видно, что там как рыбка. Дальше полник яичный салат. Яичный салат такой капустой. И здесь еще э, к нему соусы нам дали. И ужин, печень, сливочной в гортичном соусе с овощным рогу. Тоже в большом контейнере. Так что сегодня, ребята, я попробую в течение дня эти блюда, буду открывать их, снимать, разогревать и э, попробую, расскажу, вкусно это или нет. И еще положили вот такой вот очень красивый магнитик, э, который я повешу на холодильник, мне он понравился. Сейчас время 7.30 утра и пора бы уже позавтракать. На завтрак вот такие вот бутербродики, давайте их откроем. Опять, очень вкусно пахнут. То у нас тут внутри листочек салата, курица и соус. В принципе, можно погреть в микроволновке, разогреть. В общем, я подогрела наши сэндвичи, и давайте же попробую. Не буду показывать, как я ем, просто интересно по вкусу. Листочек салат крутит, вкусно. М -м -м, вкусно. В общем, я уже собралась в город по делам и решила взять с собой запеканку. Это у нас Второй завтрак, съем ее в 11.30. Думаю, что будет очень вкусно. Вот и время обеда, поэтому сейчас мы с вами откроем наш обед по циферке 3. Это рыбная котлетка с кускусом. Вот, вот так это все выглядит. И сейчас я это переложу и все погрею и попробую. Кстати, запеканка была на второй завтрак. Очень даже вкусная. Там такие яблочки были. Такая вот у нас порция. Пахнет приятно. Ребята, вот время ужина. Я решила, что полничать я не буду вот таким яичным салатом, потому что я просто не хочу есть. Все такое сытное. И я наелась с обедом и просто поужинала. И на ужин у нас печень с девочным соусе. И к ней еще вот такой вот маленький соус. Шоу. Сейчас переложу в тарелочку, все погрею. И достанем сейчас, посмотрим, как это выглядит. Смотрите, вот там печень и овощная смесь. Вот порция небольшая, но, в принципе, для ужина это нормально. И еще, ребят, хочу сказать, что сервис мне понравился, потому что быстрая доставка, также очень вкусная еда, во-вторых, она очень сытная, и 5 приемов пищи достаточно для того, чтобы есть и худеть. Все ссылки на данную группу в описании под видео, так что загляните и поглядите. Может быть, тоже будете правильно питаться и заказывать. Всем огромное спасибо за просмотр и пока! Встретимся!